Okay. Государственный телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует. Юлий Ценко. Здравствуйте. Президент принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Абдурахман Бин Сайд бин Мухаммад Альджума. джума Состоялся обмен мнениями по реализации проектов по обеспечению регионов страны чистой питьевой водой, строительству новых больниц, школ и детских садов. Посол передал Сорунбаю Джинбекову приглашение от имени короля Саудовской Аравии принять участие в 14-м саммите организации исламского сотрудничества, который пройдет 31 мая в Мекке. Президент выразил благодарность за приглашение и уведомил о своем намерении принять участие в саммите. Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Соответствующий закон подписал глава государства. Принятие данного закона обусловлено необходимостью исключения дублирующих положений Гражданского процессуального кодекса и применения в Гражданском процессуальном кодексе на положение закона о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве. Премьер-министр провел совещание по вопросу реализации программы «Доступное жилье 2015-20» и подписал распоряжение о выделении государственной ипотечной компании 500 миллионов сомов. В ходе совещания главе правительства была представлена информация о деятельности компании. Он отметил, что с начала запуска ипотечной программы правительство на ее финансирование выделило свыше 4 миллиарда 800 миллионов сомов. Процентные ставки по ипотечным кредитам за это время снизились с 12-14 до 7-9%. Премьер-министр особо отметил, что государственная ипотечная компания должна обеспечить четкую, полнообъемную реализацию политики правительства для того, чтобы в полной мере оправдать ожидания граждан и обеспечить их доступным жильем жильем. «Сегодня мы выделяем 500 миллионов сомов на финансирование ипотечной программы. Правительство всегда поддерживало усилия по обеспечению наших граждан доступным жильем и рассматривает это как один из приоритетов своей работы. Однако для того, чтобы расширить возможности охват населения, государственная ипотечной компании, необходимо внедрять эффективные механизмы привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. Тысячи наших граждан ждут своей очереди, чтобы получить жилье или улучшить жилищные условия. Мы должны сделать ипотеку еще доступнее, выгоднее для наших граждан, потому что они сегодня все еще сталкиваются с трудностями. Президентом Суромбаем Джимбековым поставлена задача снизить процентные ставки по ипотеке до 6%, потому что осуществлять выплаты по нынешним условиям для работников бюджетной сферы все еще трудно. К осени эта цель правительством будет достигнута.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 наиболее общественно опасным нарушением, таким как автохулиганство, превышение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 Премьер-министр внес представление главе государства об освобождении руководителя аппарата правительства министра Кыргызской Республики Шамиля Сынбекова от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Также сегодня заместитель руководителя аппарата правительства Мурат Мукамбетов освобожден от занимаемой должности. Согласно поданному заявлению, соответствующее решение подписал премьер-министр. Данное кадровое решение принято с учетом последних событий вокруг УСОК «АТЭ Мубайл» и созданию государственного национального оператора сотовой связи деятельности руководства секретариата Национального форума открытого правительства. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров принял участие в работе конференции «Качественные данные для качественной экономической политики», которая сегодня проходит в Бишкеке. Он отметил, что Кыргызстан в качестве члена партнерства «Открытое правительство» ответственно подходит к вопросу открытости данных. Данные должны быть не только достоверными, точными и своевременными, актуальными, но и разнообразными, удовлетворять запросам разных представителей гражданского общества. Вице-премьер напомнил, что в целях реализации обязательств, принятых республикой в рамках партнерства «Открытое правительства 16 октября прошлого года, был утвержден национальный план действий по построению открытого правительства в Кыргызстане до 2020 года. Замербек Аскаров отметил, что Кыргызстан придает высокое значение внедрению информационных технологий в целях повышения эффективности и государственного управления, а также снижения человеческого фактора и коррупционной составляющей государственных органов страны. Кыргызская республика стала первой страной в Центральной Азии, которая присоединилась к партнерству «Открытое правительство» которая в настоящее время объединяет 79 стран мира. И с 2017 года внедряется политика открытых данных в данной стране. В демократическом обществе нет монополии государства на данные. Процесса развития вовлечены все. государства, институт активного гражданского общества, средства массовой информации деловые круги бизнеса, экспертное сообщество и потенциальные партнеры стран сотрудничества. В рамках официального визита министр иностранных дел Китая Ван И в Кыргызстан на повестке дня много перспективных вопросов, сообщил министр иностранных дел Чунгаза Эйдарбеков. Он отметил, что Кыргызстан рассматривает визит высокого гостя в качестве очень важного этапа не только обсуждения двусторонних вопросов, но и для подготовки предстоящего госвизита Председателя Китая Си Цзиньпина и участия его в многостороннем формате в ШОС. Помимо этого, Айдарбеков сообщил, что в повестке визита Ваны стоит обсуждение политико-дипломатического взаимодействия, культурно-гуманитарного, образовательного, научно-технического. Торгово-экономического сотрудничества. Китай наш партнер номер один по торговле и прямым инвестициям, подчеркнул Айдарбеков. В свою очередь, глава МИД КНР Ван и отметил, что Кыргызстан и Китай являются стратегическими партнерами. Кроме того, Ван и подчеркнул, что два соседних государства находятся на новом этапе перспективного сотрудничества. Он также рассказал, что участие главы Кыргызстана в форуме один пояс, один путь в Пекине внес огромный вклад в проведение этого мероприятия. Президентом Кыргызской Республики был подписан указ о утверждении стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на долгосрочный период. И мы также обсудили вопрос о сопряжении, о поддержке китайской стороной данной стратегии и ее сопряжении со стратегией «Один пояс, один путь». Китайская сторона отметила, что она будет поддерживать реализацию тех крупных национальных программ, проектов, которые запланированы кыргызской стороной. По делу о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева из мест лишения свободы допрошен экс-министр МВД и экс-председатель ГСН Зарулбек Расалиев. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Как отметили в министерстве, допрос состоялся на минувшей неделе. По факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева допрос экс-чиновников продолжается. Очередь дошла до экс-министра МВД и бывшего председателя ГСИН Зарылбека Рысалиева. Допрос состоялся на минувшей неделе. Также были задержаны экс-советник председателя Государственной службы исполнения наказаний Колыбек Качканалиев. Экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Они водворены в СИЗО номер один. В ходе досудебного производства обвинение о подозрении в совершении данного преступления объявлено трем бывшим сотрудникам Кыргызского научного центра гематологии при Минздраве. В отношении двоих лиц судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследуемого уголовного дела было задержано должностное лицо Минздрава, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержаны и два медицинских работника ГСЭИН. Один из них отпущен под домашний арест второму избран арест сроком на два месяца. Так, по версии следствия, должностные лица Министерства здравоохранения умышленно в целях незаконного освобождения Батукаева из мест лишения свободы диагностировали ему острый миелобластный лейкоз. Собственно, это и явилось основанием для освобождения от отбывания наказания. 23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии Джогурку Кенеша, исключила ранее выставленный Батукаеву диагноз острый миелобластный лейкоз и указала на наличие фальсификации фактов при установлении диагноза. Напомним, что в 2013 году срок наказания криминального авторитета составлял более 16 лет. Как вдруг Батукаев представился смертельно больным, ему поставили диагноз «острый лейкоз крови». Врач колонии строгого режима номер 24 и целая медкомиссия под этим подписались. 9 апреля 2013 года вор в законе Азис Батукаев вылетел из Кыргызстана в Россию на частном самолете. Его проводили через VIP-зону аэропорта «Манас». Задержанные на сегодняшний день по делу Азиза Батукаева обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. Отметим, организацию досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева поручила следственной службе МВД Генеральная прокуратура. Дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.